Друзья, всем привет. Наверное, настало время записать это видео, потому что у многих возникают вопросы. Я бы сказала, у большинства почему-то многим кажется, что я их в чем-то обманываю, что я кому-то что-то должна, какие-то объяснения. Ну, мне не сложно. Я ни от кого ничего не скрываю, хотя многие из вас меня почему-то обвиняют в вранье. Видимо, вам это ближе. И каждый второй пытается куда-то углубиться вглубь, найти какую-то правду, какую правду вы ищете, я не знаю, вся правда на поверхности, я ни от кого ничего не скрываю, на да любой вопрос могу ответить Мне ни за что не стыдно, ни за какие мои действия, ни за какие мои слова, высказывания, мысли и так далее. Мне стыдиться нечего, бояться мне тоже нечего. Поэтому самый такой актуальный вопрос мы сейчас поднимем, касающийся денег. Наших денег, как вы говорите, с которыми мы приехали на территорию Испании, прокатились по всей Европе в качестве путешествия. Посмотрели Европу, пожили там, пожили там. В общем, поразвлекались, как, пока мы ехали, поразвлекались как могли. Друзья, всем бы такое развлечение, знаете, никому не пожелаю. Да, Дорога была длинной, длинная, да, дорога была экстремальная. Но для нашей семьи эта дорога была самой оптимальной и самой верной. Что касается денег, мешков, денег, чемодан, денег, с которыми мы ехали, сейчас мы с вами вместе будем искать эти мешки, чемоданы. Наверное, пришло время немножко рассказать о себе, поделиться, чем занимаюсь я и кем являюсь я. Есть такие люди, которых называют слиперами. Слипер — это человек, который работает с подсознанием. Я не буду углубляться в подробности, но я отношусь к таким людям. И для меня увидеть то, что будет происходить, это не составляет никакого труда. Это проще простого. Для меня увидеть будущее на месяц, на полгода вперед, на год вперед, на пять лет вперед, на 10 это очень-очень просто. Вернуться в прошлое это тоже достаточно просто. Вернуться в прошлую жизнь это тоже не составляет никакого труда. Я не люблю заглядывать в будущее, и не делаю это для себя, не делаю это для своей семьи, для своих детей. И тот, кто ко мне обращается, я тоже не рекомендую этим заниматься. Но бывают разные ситуации в жизни. И когда наступила нетипичная ситуация для нашей страны, для каждого проживающего на Украине, тогда я вынуждена была обратиться к своему подсознанию и понять, как мне действовать. Потому что действовать в определенных моментах нужно мгновенно. И выбор той страны, которую мы выбрали, это тоже выбор не случайный. Мое подсознание дало мне понимание четкой дороги, как ехать, самой безопасной дороги, которая могла бы быть на тот момент э, на территории Украины. Мы неспроста выбрали дорогу, которая практически всеми людьми забыта. Все почему-то ехали на Польшу через Западную Украину, там, где уже происходили очень странные... и какие-то дикие для меня вещи, когда обстреливали машины, несмотря на то, что на машинах написано было, что дети. Мы выбрали дорогу, Сережа вот сидел, прям записывал эту карту, которую я диктовала. И да, кто-то написал в комментарии, что, пожалуй, это была самая страшная дорога, которую мы прошли, двигаясь по Украине. Это действительно так. Самый большой страх, который мы испытывали, выезжая с детьми, это дорога на территорию Украины. Но она для нас оказалась, слава богу, максимально безопасной. Каждый выбирает страну для себя. Вы мне задаете вопросы, почему Испания, почему не Польша? А почему тысячи людей, миллионы сейчас выезжают? Кто-то едет в Турцию, кто-то едет в Польшу, кто-то едет в Португалию. Каждый выбирает под себя страну, по своим ощущениям. Для кого-то в Испании нет. будет комфортно, для кого-то нет. Кто-то не сможет здесь находиться, кому-то будет комфортно в Германии, кто-то с удовольствием будет пускать там свои корни, учить язык, общаться с людьми и будет себя прекрасно чувствовать. Для кого-то Франция станет его домом или убежищем, для кого-то и Венгрия станет родным домом. Каждому в этом мире свое, У каждого человека свой путь. У каждого человека своя судьба. У каждого человека есть своя кармическая точка, в которой он должен оказаться в нужное время. И ди, ди, ди. с этой точкой начинает двигаться ди. дальше. Так как я владею этой техникой, мне проще было понять для себя и для своей семьи, куда мне конкретно ехать. Поэтому и... Цель наша была именно Испания, а уже дальше мы определялись, конечно, какой город Испании, какой город из Испании нас примет. Теперь давайте поднимем тему финансов, за которую вы очень сильно переживаете. Вы можете, конечно, копаться дальше, что-то выискивать, изучать, но я вам отвечу очень простыми словами. Мы ехали, у нас денег не было. Мы деньги заняли у соседей, которые, слава Богу, не отказали нам в этой просьбе. Они нам дали гривны. Все наши деньги, как вы говорите, мы поехали с чемоданами денег, возможно, они у нас и есть эти чемоданы денег, но эти все деньги, кто поймет эту фразу, они в работе, они в какой-то недвижимости, они в каких-то проектах, Вынуть эти деньги мгновенно не имеет никакой возможности. Поэтому я очень благодарна тем соседям, которые нам помогли вообще выехать, в принципе, выехать за территорию Украины. Они нам дали гривны. Так как мы выезжали в воскресенье, никакие банки уже не работали. Когда мы ехали по территории Украины, мы хотели найти терминал и положить на карту деньги, чтобы потом можно было бы снимать. Но все терминалы, на них написано было «опечатано», «временно не работают» или там ведутся какие-то технические работы. И на каждой заправке, на которой мы останавливались в надежде, что вот этот терминал будет работать, к сожалению, вот стоял вот такой вот крестик. То есть мы, подъезжая к границе, мы понимали, что все мы... Дальше, тот, кто меня смотрел, все прекрасно помнят ситуацию, которая произошла с нами в Кишиневе. Мы не единственные, которые оказались в данной ситуации. С нами были еще семьи люди, которые приезжали, и точно так они не знали, как поменять им деньги. На обменниках висит, что меняют, а по факту никто не меняет, потому что деньги в стране, где идет война, никому не нужны. Но это так было в Кишиневе. Когда мы заехали там, в Венгрию, вот сейчас мы находимся в Испании, мы сразу знали, что уже вот есть государственный банк Испании это вот как у нас банк Вот там, вот мы завтра, кстати, поедем, там должны поменять по нормальному курсу, как у нас. Нашли еще людей в Испании Но они находятся, правда, на севере Испании На севере Испании Ребята меняют, да? Они часто ездят в, в Украину Поэтому вот они Занимаются этим обменом Но они находятся далеко от нас Говорят, приезжайте к нам Они или в Андалусию, я уже не помню но На севере Испании К нам сюда они ехать не хотят Поэтому я думаю, что мы все-таки Надеюсь, мы решим вопрос С банкам здесь местным. Здесь уже не так критично, как было в Кишиневе. И, конечно же, в Кишиневе мы оказались полностью обесточены от любых денег, и нам нужно выезжать, нам нужно двигаться. Я точно знала, какой срок нам отведен на дорогу и в какой срок мы должны уложиться поэтому мы не могли себе позволить там жить больше и чего-то ожидать поэтому я конечно попросила всех вас кто может помочь у меня был крик души и люди откликнулись я благодарна каждому кто присылал на донат кто присылал на личную карточку кто звонил писал что аня мы хотим помочь там даже самая маленькая сумма я была Рада любой сумме, гривен, две, там 100 гривен, 200 гривен. Мне не важно было, сколько, мне надо было хоть что-то собрать для того, чтобы мы смогли двигаться дальше, чтобы нам хватило на бензин и хватило на какую-то самую минимальную еду в дороге. Нам очень сильно помогли наши друзья, друзья, от которых я даже не ожидала помощи. Тем, кто не смог мне в тот момент помочь, я даже не обращалась. Я целенаправленно звонила тем, конкретно за кого я знала, что они смогут помочь. Хотя бы там 100-200 гривен перечислить. Некоторые отказали вообще. Эт, ладно, это их дело, я ни на кого не обижаюсь, не держу зла, но знаю, что они могли помочь. А тот, от кого я не ожидала вообще, протянул руку помощи. Начали звонить даже люди, которых я не знаю, какие-то наши подписчики, которые нас смотрят, у них живут знакомые на соседней улице. Они дали телефон наш. Мне позвонила Яночка. Спасибо огромное тебе, всей твоей семье, твоему супругу за сопереживание. Они позвонили, говорят, Аня, мы тоже сейчас выезжаем. Мы в дороге, но они в другую страну направлялись. Она говорит, Я, мы ваши соседи. Нам позвонили, сказали, что вы в сложной ситуации. У нас тоже детки. Мы готовы вам помочь финансово. Скажите, куда перечислить Деньги. Я просто преклоняюсь перед этими людьми, которые готовы в трудную минуту помочь человеку, которого по сути они не знают. Я вам очень благодарна. Я благодарна каждому, потому что ваш посыл, желание, ваше добро, оно однозначно вернется вам в двукратном размере. На каком-то этапе мы уже собрали сумму, которую нам достаточно было потратить на бензин, на дорогу. И все остальные, кто уже звонил мне и говорил, Аня, давай я помогу тебе, я говорила, что уже ситуация не настолько критична, как была, поэтому э, можете не присылать. Деньги на дорогу есть. Мы эти деньги не прогуляли. Мы эти деньги не проели. Это был всего лишь бензин. Это были всего лишь колеса, которые привезли нас в то место, где нам сейчас спокойно, где нам сейчас безопасно, где безопасно всей моей семье. Родители нам очень помогли финансово, и моя мама, и Сережины родители. Вот сколько смогли, столько дали. Дорога была недешевой. Бензин дорогой, автобаны платные. В общей сложности дорога нам обошлась где-то, ну, я точно не помню, но где-то 800-900 евро. Это значительная сумма денег. Но благодаря вам мы собрали эту сумму денег. Сюда мы приехали. Я, кстати, вот хочу отметить такой один момент. Я вот смотрю. Мы есть во многих чатах испанских, там других европейских чатах. И вот знаете, что я заметила? Когда украинцы обращаются с помощью к украинцам, то идет какая-то вообще обратка. Идет такой хейт: Зачем вы претесь? Вы здесь никому не нужны, вам никто не поможет, будете бомжевать, будете ходить мыть там туалеты, унитазы, полы, подмывать кого-то, умывать кого-то и так далее. Зачем вы это делаете? Вот этот вот стандартный текст, который вот пишут мне под видео, пишут людям в чатах. Я вижу этот текст везде. Ну, во-первых, не едьте, вас никто нигде не ждет. А где нас должны вообще ждать? Давайте начнем вот с этого. Кто нас вообще где-то должен ждать? мы едем, каждый ссылаясь сам на себя. И каждый рассчитывая сам на себя, на свои силы. И вот по поводу того, что пойдешь работать уборщицей, друзья, вы думаете, что я боюсь пойти работать уборщицей? Если я не смогу прокормить своих детей, я пойду работать уборщицей, я пойду мыть полы, я пойду убирать за человеком. Вы думаете, меня это напугает? Я что, дома не уборщица? Я дома этого всего не делаю или что? Чем вы меня решили напугать? Я готова к любой работе, если понадобится, для того, чтобы выжить. И в этом нет никакого стыда, по крайней мере, для меня. Может быть, тот, кто пишет, считает, что это стыдно, я не стыжусь никакой работы». Стыдно ничего не делать, стыдно сидеть и вот так вот лить грязь, как льете вы. Но я вас тоже понимаю, ребята. Каждый, кто пишет мне эти сообщения, я четко вижу ваш образ, я четко вижу вашу программу, вашу проблему и понимаю, почему вы так пишете. Поэтому я... Наверное, из, одна из немногих, которая не закрывает комментарии, не буду закрывать комментарии, потому что здесь, где вы пишете, это единственное ваше спасение, единственное ваше отдушина, куда можно выдавить свой кусочек боли. Дорога нашей семьи была непростой, но она была невероятно удачливой на очень классных людей, на очень отзывчивых, добрых, искренних людей, которые нам помогли, которые нам помогают. Я открыта для всех. Когда у меня была возможность, находясь там в Украине, в городе Днепр, я также много помогала людям. И как многие из вас думают, что деньги решают все, деньги не решают вообще ничего в этой жизни, чтобы вы понимали. Есть намного более глубокие высокие качества и принципы за которые нужно держаться вернемся к чатам да когда я начала затронула тему чатов я к чему вообще это все вела что друзья пожалуйста не читайте чаты в которых э, вам отвечают ваши русские украинцы которые говорят, которые гнобят, которые говорят, не едьте, здесь вам никто не поможет, здесь работы не будет, не слушайте это, это всю чушь, не слушайте, старайтесь обращаться тогда к тому населению, куда вы едете, вот как мы, вас специально запугивают, специально вас кормят, дезинформируют вас той информацией, которая на самом деле не так страшна, как кажется. По сути, мы находимся сейчас вообще абсолютно в чужой стране, совершенно незнакомой для нас, но вокруг нас испанцы, семьи, которые нас окружили такой заботой, такой... Любовью, теплом, которые готовы помогать нам, нашим детям, которые готовы общаться. Кто-то предлагает услуги по изучению языка, готовы приезжать к деткам, заниматься. все это бесплатно, это искренне. И вы при этом говорите, никому мы не нужны. Мы никому не нужны. Но вы видите то, что я вам показываю, как относится к нам. Может быть, не ко всем, но мы, семья, достаточно открытая, мы легко идем на контакт. У нас нет агрессии, у нас нет злобы, мы любим людей, мы хотим быть с людьми. И неважно, кто это, американец, испанец, канадец немец или еще кто-то, мы все люди с вами. И место под этим небом хватит всем. И не надо плести чушь, не едьте, там вам не помогут, там будете убирать, там еще что-то. Не нужно пугать тем, что совершенно не является чем-то страшным. Не понравится, не получится, поедете в другое место. Сейчас самой главной целью для каждой семьи, является спасением его жизни. К сожалению, мы сейчас живем в такое время, в очень непростое время. И когда мне говорят, ты предатель родины, ребята, я не предавала никакую родину. И мой муж тоже никого не предавал. У моего мужа есть обязанность защищать в первую очередь свою семью. У него трое сыновей, которым нужен папа, которым нужен отец, и в первую очередь он обязан им. Я, конечно же, больше знаю и больше видела, и понимаю весь тот ужас, который может быть и который ждет впереди. Но говорить об этом я не имею права, и я не буду это говорить, потому что большей части людей, он про... эта правда просто не нужна. Большая часть людей живет в иллюзии, которая... которая слаще правды, которая удобнее правды. Поэтому каждому ребята своем и такой удивительный комментарий кто-то мне написал не помню под каким видео когда ты уже аня переоденешься ходишь в одном и том же свитере ребят я взяла всего две кофты я брала футболки которые занимают меньше места а мы приехали мы попали в Климат в Мадриде климат практически такой, как у нас. Ну, здесь зима более мягкий, но сейчас мы ходим в куртки. Мне бы не помешал какой-то свитер, но у меня нет во что мне переодеваться? Нам привозят волонтеры, вещи с удовольствием вчера взяла вот этот свитер. Он ношенный, я его постирала высушила и надела на себя я не брезгую. И детям моим приносят вещи, игрушки. Я с удовольствием все это приму. Я благодарна каждому ребенку, который отдает свою игрушку. Я благодарна каждому человеку, который отдает свою вещь. Я благодарна волонтерам, которые являются посредниками между теми и иными людьми, между нами. Я благодарна всем, кто действует в сторону добра. И если вернуться к нашей родине, где происходят сейчас безумные вещи, без слез просто невозможно, без рыданий невозможно на все это смотреть, на все то, что творится, так вот я вам хочу сказать, что в любой войне есть правила игры. То есть здесь то, что вижу я и понимаю я, нет никаких правил. Солдат не может убивать просто так ребенка, расстреливать беременную женщину, насиловать девочек, просто стрелять по обычным жилым домам, где люди вообще никак не причастны к игре, которая совершается выше. Это нарушение всех международных правил ведения войны. Нам не дают зеленого коридора, нам не дают спасти нормально детей. Мы Сражаемся не с солдатами, мы сражаемся с мразями, с которыми нет смысла даже вступать в бой. Они нацелены на то, чтобы стереть с лица все человечество, находящееся на этой территории. И им все равно: ребенок это, беременная женщина, девочка, потерявшая всех своих родителей, или дед старый, который когда-то защищал свою территорию и который сидит не менее куска хлеба сидит и дрожит воюют с военными а не с мирными населениями где уничтожаются невинные люди которые верят в то что их не тронут и получают совсем другое сейчас мы здесь в стране, где нас приняли с любовью, где нам дали жилье, с нас не просят никаких денег, нас кормят, нам приносят все самое необходимое. Я благодарна каждому испанцу. Я понимаю, что легко не будет, что будут трудности. Я готова к этим трудностям. Эти трудности несравнимы с человеческой жизнью. Эти трудности их можно преодолеть. На территории нашего отеля 500 семей проживает, и эти 500 семей, из, будь здоров, эти 500 семей разные, разные по социальному статусу, но здесь они со всеми сравнялись, здесь нет богатых, здесь нет бедных, здесь нет среднего класса. Здесь есть просто мы, украинцы, бежавшие и спасавшие свои семьи, свою жизнь, своих детей в первую очередь. И да, у нас ходят по территории, есть женщины, ходят в шубах норковых. Это, пожалуй, единственная шуба, единственная дорогая вещь, которую она смогла на себя надеть, выезжая. Вот я разговаривала с женщиной, она говорит, мне бы куда-то ее продать. Кто-то приехал в теплых сапогах, говорят, мне бы переобуться, потому что уже ногам жарко хожу. И готова брать любые вещи, любую обувь, ношенную, истоптанную. И никто сейчас этим не брезгует. Друзья мои, я более чем понимаю, что происходит. И снимать розовые очки нужно некоторым из вас, но не мне. Я все прекрасно понимаю, в какой ситуации нахожусь я, в какой ситуации находится моя семья. Я вижу, что происходит. Я это чувствую, я это проживаю каждый день. Я хватаюсь за любую соломинку и буду хвататься. Спасибо всем за вашу помощь, спасибо всем за понимание. Понимаю, что не каждому я приятна, не каждому я понятна, но нас очень много, поэтому... Кто-то поймет и услышит, кто-то отвернется и забудет. Всех люблю, целую, до скорых встреч, скоро увидимся, пока-пока.